Как вы считаете, насколько нумерология точна в расчетах? Сам пользуюсь, мне нравится. Но Владимиров, по-моему, мне нравился когда-то. Могу фамилию путать, но, по-моему, Владимиров. Вот его нумерология мне понравилась.